Доброго времени суток, друзья! Сейчас я вам покажу, как снимает Poco X3 Pro. Сейчас включен режим 4K 30fps. Давайте же посмотрим, как это выглядит. Как видите, стабилизация присутствует. Картинка довольно-таки качественная. Конечно, размывается из-за листвы, и из за зелени. Ну, это не критично, я думаю. А теперь давайте протестируем переднюю камеру. Ребят, сейчас я снимаю Full HD, 30 кадров в секунду. Автофокус вроде бы присутствует, качество довольно-таки неплохое. Звук, я думаю, слышно нормально. Это не экшен камера я не дурачок, поэтому бегать, прыгать мы не будем. Мы просто снимем видос, дабы показать, донести до вас качество картинки. Показать, как работает автофокус, мылится ли картинка. Сейчас также ведется съемка в 4К 30 кадров в секунду. Давайте проверим автофокус. Автофокус работает идеально. сейчас попробуем также режим full hd 60 кадров в секунду все довольно таки плавно давайте проверим стабилизацию также на full hd 60 кадрах. а вот со стабилизацией как видите немножко хуже обстоят дела к сожалению не переключается видите автоматически не переключается то есть в 4к абсолютно быстро срабатывает автофокус здесь такого к сожалению нет можно конечно сделать это вручную вот так вот это я уже пальцем переключил так так так так ребят сейчас я веду съемку 4к 30 fps в пределах городской суеты скажем так Давайте я покажу на основную камеру, как это все выглядит. Также стабилизация присутствует. Можете видеть. Посмотрим, как работает автофокус. Надеюсь, меня хорошо видно. Моя машинка. Ничего. Сделай ну. также же фокусировку около меня. Есть? Хорошо видно? Угу. Сзади залаживается, да? Да. И этот, чуть подальше. Ну, что я могу сказать. У меня в телефоне, по крайней мере, качество выглядит довольно круто. Не знаю, посмотрим, как это будет на выходе. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.